друзья всем доброе утро мы уже погуляли с дашкой и решили сказать вам доброе утро погода сегодня у нас прекрасная по всей видимости будет дождь небо затягивает тучками. вот такое небо даже могу вам показать потихонечку ползут дождя надо Потому что земля уже сухая. Поэтому надо, чтобы чуть-чуть промочила. Так как мы смотрим по погоде, что все-таки наближается. Будет такой вот суточный дождик тихий. Вся природа ждет. Сегодня утром проснулась. Вышла на улицу, как буквально когда-то лет 20 назад. Прям пахнет морем. Может быть, в последнее время я в это не вникала и не слушала природу. А сейчас такой прелестный воздух. Ну и, конечно же, мы подготовились к летнему сезону. Вчера была жара. Поставили бассейн. Нашему бассейну более семи лет. Раньше у нас были всякие надувные бассейны. Вот пока мы не узнали о каркасном Бассейн у нас где-то на... где три на 75 высоту, на 80 сантиметров, 3 метра в диаметре. Можно проплыть для лета. Прекрасный вариант. Мне нравится. Скажу так, мне нравится. Имея частный сектор, я считаю, что вода, какая-нибудь бочка, бассейн... Мини-бассейн. В крайнем случае ванночка с водой. Но должна быть. К летнему сезону готова. Ждем дождя. И черешни. Вот такие же черешни. Завязались не все. Видим из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, из 10 штук 2 завязались. Ну, значит, будут неплохие. Здесь у нас тоже пучком где-то 10. Четыре завязалось. Вот услышал друг, что я разговариваю, и бежит, мурлыкает. Он любит тоже поговорить. Да? Называется ⁇ а поговорить ⁇ Ну, Дашка прогнала нашей черешни уже более 20 лет. Мы ее здесь реанимировали. Пока, пока есть плоды, пока мы ее не убираем.